Называется, почему-то он в рассылках вообще по-другому называется, но на самом деле он называется так, коронавирус – новая реальность, да, как правильно защищаться, как правильно вообще вести себя теперь в обществе и э, в общественных местах, да, то есть не то, что у себя дома, да, у себя дома, видите, как хотите, а в общественных местах и на производстве, то есть на работе, потому что… Не все у нас работают дистанционно, да, многие работают в коллективах, многие работают на производствах, и для них уже на самом деле есть новые правила, как нужно себя вести, во что нужно быть одетым и так далее. То есть, если мы вспомним даже любые фильмы советские про шоколадные какие-нибудь фабрики, да, что там был надето, белый халат обязательно, шапочка. Да, так же как на любом производстве. Позже, когда позже добавились к этому и маски, то есть для кого-то разницы почти не будет. Да, там маски, перчатки добавили, чтобы руками все-таки в перчатках трогать эти шоколадки там, или какие-то мясо или еще что-то. А, то есть для кого-то разницы почти никакой. Для кого-то разница будет огромная, потому что в офисе раньше можно было абсолютно спокойно хоть за одним столом сидеть, да, сейчас это желательно с расстоянием 2 метра, а в масках и так далее, да, с санитайзерами для рук и так далее. Вот, согласны? Так, подождите, прыгает... У меня, видимо, плохо интернет работает, но я ничего не могу сделать. Соответственно, ношение средств индивидуальной защиты, то есть СИЗ. Да, они в, в, я думаю, что видите сейчас в разных текстах, в интернете, в газетах, кто читает. Это вот слово, аббревиатура СИЗ – это средства индивидуальной защиты. К ним относятся маски или респираторы, перчатки, шапочки, очки, костюмы, бахилы. Они могут быть разные. Для кого-то это будут только маски, для кого-то это будут маски плюс перчатки, для кого-то это будут маски, перчатки, очки. Ну и так далее, да, то есть список может быть разным для разных, соответственно, групп населения и рабочих. То есть если раньше, он как траволта можно было просто ходить, то теперь все ходит в масочках. Зачем маски здоровым? Посмотрите, пожалуйста, сюда. Ну, я думаю, что те, кто пришел послушать да, этот вебинар, по, поучаствовать, они, а, у них нет проблемы с пониманием, зачем нужны маски. Да? Зачем нужны маски здоровым? чтобы защититься от больных, да, но есть один нюанс, вы не, не можете быть на 100% уверены, если вы там не кашляете, да, нет симптомов, вы не можете быть на 100% уверены, что вы не больны, потому что есть бессимптомное носительство, есть инкубационный период, сегодня вы не больны, а завтра уже больны, да, а, то есть, поэтому... Я вам сейчас расскажу пример, как, например, в хирургии по срочному, так как я хирург изначально, да, почему я вообще это все рассказываю, потому что я хирург, потому что я знаю, как конкретно, что надевать, что делать и так далее, потому что я очень хорошо знаю правила асептики и антисептики. Да, правило не заразись и правила не зарази. То есть, когда хирург надевает маску, в операционной, он ее надевает, чтобы не заразить больного. Именно для этого была придумана маска. Не чтобы больной его заразил, да, там, своими, не знаю, кишками там, или еще что-то, миазмами, или там, когда ампутация ноги происходит. Нет, это чтобы не случайно не чихнуть там э, на рану или там брюшную полость открытую, да, чтобы там борода не упала туда, козявки, еще что-то. Поэтому надевается маска. Другой вариант. Когда ортопед делает эндопротезирование сустава, вот они одеваются практически, как сейчас все врачи в инфекционных отделениях, то есть это практически противочумной костюм. Там, Кожи свободной практически нет, плюс они надевают еще и двое перчаток, особенно если пациент ВИЧ-инфицирован или с гепатитом, то надевается кольчужная перчатка сначала, она такая тонкая, как тонкая действительно кольчушка такая, то есть она толще, чем перчатка, раз в пять, и сверху еще надевается перчатка. А, это не очень удобно для работы, но зато это защита врача. То есть, когда врач надевает очки, когда врач надевает костюм такой, который скрывает вообще всю его кожу, это уже защита врача от пациента. Потому что при энтопротезировании сустава там брызги летят просто ну, до потолка, и весь пациент, и все, э, весь, и все хирурги, все медсестры, они обычно пополам так крови обрызганы. Вот. Надеюсь, что сейчас никого не тошнит. То есть, но при этом все равно он надевает маску, чтобы все равно не чихнуть в эту рану, да? То есть он защищается очками там и все остальное. У него другой костюм, у него другие перчатки, чем у обычного хирурга. Но маска на нем все равно есть, чтобы не плюнуть в этого больного случайно. Далее. Маска обязательно должна закрывать нос, потому что носом мы дышим и чихаем мы тоже носом. Кашляем ртом, чихаем мы носом. А, далее. А, ну, на картинке все понятно, да? То есть если... Вы здоровы, вы пошли в магазин, где полно э, неизвестно, возможно, больных в том числе, которые даже без маски, вы все равно защищаетесь, может быть, не на 70%, но там и, и контакта нет близкого, не подходите к людям близкого, и все. Э, то есть те же два метра между э, людьми... Э, Соответственно, да, маска будет защищать на 50-70%. Понятно, что если еще и нет близкого контакта и долгого контакта. То есть если вы встретили знакомого в магазине или назначили... Вот меня, конечно, убило, когда кто-то советовал назначать свидание в магазине, да, потому что на улице могут менты разогнать, извините, полицейские, парочку влюбленную, а в магазине, пожалуйста, можно, значит, свидание назначать, не делать, и так «пожалуйста». И э, если даже вы увидели близкого знакомого, родственника и так далее, все равно держитесь на безопасном расстоянии в полтора метра, лучше в два. На, и наденьте оба маски и, сидите, и точно так же не целуемся, не обнимаемся, зарпам не здороваемся. Вот. смотрите, если больной человек, или он даже не знает, что он больной, да. То есть условно больной, предположительно больной. А предположительно больны мы все, кроме тех, кто уже переболел. Но переболевших не так много. да, То есть ничтожно малое количество. Надевают маску, то мы рискуем заразиться уже гораздо меньше. А если все надевают маску, то риск заражения вообще ну, ничтожен, действительно ничтожен. Почему так происходит? Маска, конечно же, не задерживает воздух и не задерживает все брызги, которые происходят при там, чихании, но она задерживает очень многое. Плюс расстояние, это тоже помогает. Плюс укорочение времени нахождения рядом с другим человеком, который может быть заражен. Не сравнивайте себя с врачами, которые работают в красной зоне, где воздух кишит этим коронавирусом. Да? А что еще? Коронавирус летает да, в воздухе не сам по себе, то есть это не его РНК летает, такое, окруженная белковая оболочка, нет, он летает только в виде микрокапелек, в виде аэрозоля. <связывая> вот когда тоник брызгаем, например, то он разлетается мелкими брызгами. То же самое, только еще на более мелком уровне происходит при нашем дыхании. Ну то есть, если мы не берем чихание, там кашель при чихании, и кашле мы до 10 метров раскидываем вокруг себя эти брызги. <связывая> Смотря кто как чихнет. Поэтому действительно рот надо прикрывать при чихании, и кашле, чтобы не так далеко разлеталось. Значит если... То есть почему маска помогает? Да, сквозь нее проходит воздух, действительно. Да, у него щели могут быть, особенно если она вам велика, или вы ее неправильно надели, или больной неправильно надел, да, вы правильно надели, а человек неправильно надел. Все равно она задержит большую часть этой слюны. И это уже хорошо, потому что важна вирусная нагрузка. Важно не то, что в вас попадет один-единственный РНК, ну, вот вирус, да, коронавирус. А важно, что какое количество у вас попадет, Потому что у нас у всех есть иммунитет, он работает. Он работает у всех, кроме там, ви... кроме тех, у кого спит. То есть конечная стадия ВИЧ-инфицирования, у кого... Природное отсутствие иммунитета и так далее, да, то есть у кого дефицит по каким-то причинам, у кого он, например, присаженные органы, они находятся на иммуномодуляторах. Вот им сейчас тяжело, да, потому что для них вообще никак не защититься. Но я думаю, что они в полной самоизоляции сидят. Короче, если в нас попадает мало вируса, то мы с ним боремся и побеждаем. Если у нас попадает много вируса, Тут услышите, почему врачи тяжело болеют а, и массово. Потому что в них попадает много вируса. Они близко и долго общаются, э, ну, находятся рядом с сильно заразными больными, на которых нет масок которые на них и кашлят, и плюют, потому что им нужно там и легкие чистить, и так далее, лаваш делать, и даже ту же интубацию как-то делаешь, что это очень сильно заражает врачей. В это время выплескивается из организма огромное количество вируса. Поэтому придуманы специальные такие боксы, прозрачные, с дырками для рук, через которые реаниматологи интубируют, и даже трахеостомы делают чтобы в это время не заразиться. Даже потому что хоть они и в масках, хоть они и в очках, хоть они в противочумных костюмах, это не стопроцентная защита. Если кто-то видел фильмы про какие-нибудь инфекции вирусологов, есть стопроцентная защита, когда идет замкнутый контур воздуха. То есть огромный такой скафандр в него, с баллоном, и ты дышишь воздухом. Ты как под водой находишься, только ты на воздухе, но под водой. Ну как бы под водой. Вот тогда, да, тогда это стопроцентная защита, если вы не порвете костюм. Вот. Понятно, что так не работает. И, в, и вас никто не заставит так работать, к счастью. Вот, так, идем дальше. Перескакивают, почему-то, подождите. Вот, есть такой графичек про Швецию, да, и разницу Швеции, Финляндии Норвегии. Они, в принципе, очень похожие страны, да, у них одинаковый уклад жизни, у них там, возможно, примерно одинаковое население, я не географ, не политолог, я могу ошибаться, да, но все знают, что в Швеции нет карантина, ну, не было карантина, да, и, и нет. И маски там никто не носит, все нормально общаются, целуются там и так далее, обнимаются, гуляют. Уровень смертности гораздо выше, чем у тех, кто карантин соблюдает, то есть к вопросу о изоляции ношения масок. Потому что смертность все равно зависит от количества зараженных. Чем больше зараженных, чем больше нагрузка на врачей, тем больше будет смертность, потому что врачи просто не смогут всем помочь. Вот и все. Так, маски. Итак, сейчас включу указочку. Смотрите, вот это. Я, мне было сложно найти, кстати, не, но ну, маски легко было найти картинки. А, там дальше было очень сложно найти правильные картинки. Вот это единственное правильное ношение маски. Вот эта девушка, молодец. А, я вам а, сейчас поподробнее объясню. То есть вы видите, плотное прилегание к носу, да, Здесь плотное прилегание к щекам. Снизу тоже достаточно плотно, там все, э, маска заходит за линию э, нижней челюсти, за линию подбородка и уходит туда ниже. Вот. То есть это идеал, идеально, прям идеально. А видите вот это белое, как сказать, ну там... Э, фиксатор, да, фиксатор жесткий фиксатор, который можно гнуть, разгибать и таким образом э, при прилегании к носу и к скулам идет более плотное, соответственно мы не дышим вот так вот в глаза себе. Э, вот фиксатор должен быть вот действительно вот так вот э, все сделано. Значит, смотрим на эту девушку. Маску она надела правильно, не шиворот на выворот, не вниз головой, она молодец в этом плане, но маска ей велика, у нее нет жесткого прилегания к носу, то есть у нее вот здесь воздух гуляет вообще. То есть, соответственно, защита меньше. Риск заражения, если она больна, больше. Да, потому что когда она чихнет, допустим, у нее вот так вот сверху полетит э, все равно э, эти микробрызги, и они будут э, там уже потом оседать на окружающем населении. Вот, то есть это плохой вариант. Что делать, если вам велика маска, да, вот у меня маленькая голова. Опять же, у масок разные размеры завязочек. Что делать в этом случае? Можно просто на завязочке сзади э, прицепить держалки, чтобы они не за уши цеплялись, а сзади цеплялись. Это могут быть какие это может быть даже скрепка большая, допустим. Это может быть вообще все что угодно. Есть от э, календарей, такие за, э, от, э, календарей, которые по месяцу, да, три месяца, вот так вот. Там у них есть вот такой бегунок, и сзади он крепится на такую тоже держалку. Там тоже есть две резиночки, которые вот так крепятся. То есть можно снять и использовать для маски. Если вам э, ну, важно ваше здоровье и правильное ношение маски. Смотрим на третью девушку. Что мы здесь видим? Вы видите, что нет этой белой полосочки. То есть она здесь должна быть, но ее не видно. Знаете почему? Потому что девушка маску надела, шиворот на выворот. Да, то есть не вниз головой. Здесь нет э, э, места для, этой белой, э, для этого белого фиксатора. То есть он точно здесь, но это внутренняя сторона маски вот так именно так отличается внутренняя и наружная сторона маски снаружи этот белый фиксатор его видно это сделано специально чтобы различать вверх-вниз и внутрь и внутрь-наружу потому что э, завязочки эти резиночки могут э, приклеиваться они обычно именно приклеены как к внутренней, так и к наружной стороне маски. На них ориентироваться бесполезно. Там кто как хочет их приклеивает. Они могут быть даже внутри между слоями. Поняли, да? То есть вот эта белая полосочка, фиксатор, должна быть снаружи и в области носа. Напишите, пожалуйста, кто не знал о том, что есть этот белый фиксатор. Я вас уверяю, вы не одни такие, я у многих врачей видела, как они на навыворот надевают маски, многие вниз головой надевают маски, да, это не хирурги, у хирурга все четко, в первый же день, как только ты приходишь в хирургию, будучи студентом, тебе сразу же дают полбу, если ты надел неправильно маску, все, и ты запоминаешь на всю жизнь. Где у нее шиворот, где у нее выворот, где у нее верх. Если маска с тебя сползает, то ты тоже получаешь выговор и так далее. То есть э, достаточно жестко всех э, учат, и это работает. Но в хирургии ты отвечаешь, потому что за здоровье пациента. Не пациент тебя заразит. Ты можешь там кашлянуть, плюнуть, не знаю, что угодно на пациента. У пациента неизвестно, какая, какой иммунитет, да? а ты неизвестно, чем болеешь. Может быть, ты еще не знаешь, что ты болеешь. Поэтому с этим жестко. Поэтому я сегодня тоже буду жестко. Следующий вариант. Напоминалка, как правильно надевать. Да, то есть идеальный вариант. И смотрим, что здесь. Что у этой масочки. Мы видим, что она вниз головой. Вот он фиксатор, причем он даже согнут, да, для носа. Это не я переворачивала, кстати, картинку, это какие-то из рекламных картинок. Вот. Плюс, э -э, так как он здесь вот какой-то не очень белый, да, то есть если сравнить, здесь вот четко видно, что он белый, а здесь он все-таки где-то под тканью находится, то, скорее всего, это шиворот на выворот. А здесь вот просто стандартный вариант маски, да, это верх и это наружная сторона. То есть, если мы берем вот так вот из картинки, нам надо перевернуть и надеть. А выше, сейчас, выше, выше шеворот на выворот маска. Выше маска шиворотный выворот. Все это хорошо видят. Напишите мне, пожалуйста, вы выучили конкретно, где вверх, где шиворот на выворот? Хорошо. Но ну, я специально рассказываю, как для детей, <смех> да, потому что если бы я видела, что все врачи и все люди, которые носят маски, носили бы их правильно, действительно правильно, никогда бы этой презентации, не только презентации, а вообще бы, наверное, этого вебинара не было. Как всегда, когда я вижу, что что-то делается неправильно, я стараюсь это изменить всеми своими возможными, ну, возможностями. Да? Поэтому разжёвываю, как для детей. И так, что у нас дальше... Вот, есть э, мода, да, э, она не стоит на месте. И, конечно, всегда мода м -м, следует тенденциям мировым. Э, ну, что будет э, происходить в мире, да, э, мода за этим тоже следит. То есть вот появляются такие красивые действительно вещи, да, то есть это и шарфик, платок и заодно как бы маска поймите сейчас я вам покажу вот многие шьют многие дарят с какими-то с какой-то одеждой какими-то продуктами да вот такие тканевые масочки существуют смотрите вы понимаете что она не защищает ну, то есть вот этот шелковый платок, даже если внутри два слоя еще шелка, он не сработает. К сожалению, он уменьшит, но ну, может быть, процентов на 10%. Но никаких там 50% и близко не будет. Это больше для красоты, это больше типа, ну, положено, ну, тогда я надену. Это, знаете, можно это надеть, когда вы гуляете в парке, где вы не общаетесь ни с кем, где к вам не подойдет ни один знакомый, тем более он вас не узнает, особенно если еще темные очки надеть, да. И вот этот вариант, он, скажем так, прокатывает. Да, когда вы ни с кем не видитесь и находитесь не в помещении, где а, мог быть больной человек. И заодно вы тоже никого не заразите, потому что эта маска, маска, как бы платок никого не защищает. Да? Но это лучше, чем ничего. Это все равно на те же 10% лучше, чем ничего. Вот. А, красиво, да. То есть в такой маске можно вести онлайн-трансляцию и говорить, смотрите, какая модная. Но пойти в магазин в такой маске я не советую. Маски, которые шьют добрые, конечно же, люди, но явно не врачи. Да, вот такие тканевые маски с резиночками. Вот, то есть здесь даже продумано, она прилегает. Но ну, она мне велика, она мне велика, то есть я бы... Вот так вот сделала. Вот она прилегает к подбородку очень хорошо вот здесь. Она прилегает вот здесь вот к глазам. Даже я сильно натянула. А, то есть, в принципе, что, красиво, да. И даже если я чихну, то часть слюны, конечно, задержится. И соплей во мне. Вот, на маске. Но при этом все равно вылетит. Потому что всего два слоя. Дышать, кстати, тяжело. Здесь всего два слоя. То есть если бы внутрь положили вату, тупо вату, вот эту вот советскую старую вату, из которой там еще в 80-х делали прокладки, да, обматывая ее марлей или пинтами, то же самое делают, делали и маски, когда против чумы всякие, то это не просто слои марли, в общем-то 8 слоев марли, они защищают от чихов и так далее. Это доказано было еще давно. Но не два слоя ткани. То есть если бы сюда внутрь положили вату, это было бы действительно тогда работало. Потому что мы не чихнем, все останется в вате. И э, на нас, когда чихнут, да, то вот этот слой защитит. Э, плюс то, что проникнет, оно завязнет в вате. Вот. Э, так, есть вопрос от Юлии. Американские физики исследовали многоразовые маски. Однослойные защищают менее чем на 10%, двуслойные из различных материалов, например, хлопок, пляшок, защищают уже на 80%. Нет, нет, даже, ну, я вам ферму картинку, даже медицинские маски, медицинские, они не просто так сделаны из такого нетканного материала, и там не два слоя, там больше слоев там минимум 3-4 слоя, просто они тоненькие. Они сделаны, это не потому, что дешево и сердито из нитканочки сделать, да? Нет, здесь очень мелкое плетение идет, которое как раз задерживает, задерживает микрокапли слюны. Хлопок не задерживает микрокапли. Вы можете поэкспериментировать, взяв... Ну, не лак, наверное, для волос, а какой-то спрей, ну, по типу лака для волос, просто лак для волос, он липкий, и он быстро залипнет, то есть вы можете, сможете пшикнуть только один раз, а потом он уже слипается. А какой-то спрей, хоть тихлофос, и попробовать пшикнуть на любую ткань. Есть видео, можете поискать в интернете видео. Да, освежитель воздуха, точно, Лилия, спасибо. Свежитель воздуха, во-первых, не жалко, во-вторых, не липкий. Вы можете просто вот так вот пшикать сквозь маску, и вы увидите, что оно пролетает. Потому что эти капельки очень мелкие. Именно в них опасность. Вот, опасность не в том, когда мы кого-то касаемся. Сейчас к перчаткам перейду, тоже расскажу. Значит, теперь с масками. Через вот это не проникает. Спрей нет. Либо это была подделка. Да? Сейчас понятно, что очень много подделок, потому что недобросовестные люди, они будут, продавать, они будут пользоваться чужим горем. Но это есть всегда это такой тип людей. Да, они будут пользоваться, они цены высокие делают и, к сожалению, некачественный товар продают. Вот, давайте перейдем к реальным маскам, да, они а не только красивым. То есть вы поняли, если у вас нет масок, у вас кончились они, там уже все порвались, уже все уже, вы можете сделать собственную маску 8 слоев марли или очень широкого бинта. 8. Можно сделать да, по одному слою марли, но внутрь тогда напихает слоем ваты. Это выглядит очень стрёмно, но это работает. Это работало раньше и это сработает сейчас, потому что не только коронавирус переносится с капельками жидкости, то есть воздушно-капельным путём. Раньше как бы вот таких модных масочек не было, и врачи как-то защищались и не умирали. Нет холеры, нет чего, да, нет чумы. Э, так, маски. Сейчас я попробую сделать опять большой экран, показ экрана. Я не знаю, он срабатывает или нет. Оп. Так, надеюсь, не видно. Кому не видно, тыкните тогда на <клёх> маленький кранчик. Значит, вот есть классическая а, маска. Она розовая, ну, тут плохо видно, она слегка розовая с наружной стороны, и вот вы видите этот держатель, да, этот фиксатор белый, его четко видно, он белый всегда. Ну, тут еще написано а, «Евронда». Ну, тоже, соответственно, мы можем прочитать это слово, если мы посмотрим на маску. Да, это тоже такая подсказочка, где внутрь, а где наружу. Внутри, видите, все белое. Все белое, и здесь более мяконько, да, то есть защита носа от натираний заодно идет. Здесь более мяконько. То есть есть разница. Вот она, видно, жесткая, жесткий фиксатор. Ну, то есть он твердый. И здесь вот мяконько его практически незаметно. Да, сейчас я вам покажу, как надеваем маску. Вот мы ее надеваем, фиксируем на носу, достаточно жестко. у меня все наоборот показывает, потом перекашивается. И вниз мы ее спускаем до шеи. Да, то есть она, в принципе, касаясь подбородка. Здесь она должна касаться щек. Вот она мне велика. То есть я бы ее вот этими резиночками... Ну, можно просто сделать завязки вот здесь. вот. Сейчас тоже можно сделать завязочки. И она будет... Вот смотрите, вот она топорщится, да? Топорщится. Когда я дую, вот отсюда вылетает. Да, то есть если я чихну, то рядом стоящие люди по бокам получат от меня... Зараза, если я заразна. Вот, снизу, в принципе, почти нет, потому что она прилегает к подбородку. Если же мы натянем, то она уже э, прилегает гораздо лучше. И хоть вот здесь кажется, что топорщится, на самом деле нет, не топорщица. Там она прилегает. Это просто э, вот, резиночки как бы изнутри привязаны, и на самом деле ничего не топорщится. Вот. То есть разница есть, да? Это те маски, которые были ну, до коронавируса, и которые такие более пухленькие, они непрозрачные. Вот многие носят вот так, по-быстрому надели, побежали, да, нужно обязательно разкинуть ее вниз, нужно обязательно сложить ее на носу. И уже потом бежать, да? И еще, если вы увидели, что она вам велика, просто берете, только не прям посерединке вяжите хвостик, а лучше снизу, допустим, завязать, потому что если посерединке будет ухо, ну, неприятно ухо будет натирать ухо. То есть вот мы завязали. Меньше, да? Ничего сложного в этом нет. Сверхъестественного главное. Потому что крики, боже, боже, у меня такое маленькое лицо, и я не могу носить маски, потому что они мне велики. Вот маска не сработает. Оп! Все, у меня есть красивые такие сережки, сережки как у козы. Вот. И вот она плотно, красиво прилегает. Все, да, мне идет. Отлично, да? То есть, вот здесь прилегание есть. Проверьте пальцем: сейчас я не знаю, видно, вот тут нету совершенно никакой дырки. Можно подуть, в блок практически ничего, но ну, ничего не выходит. Вот, дышится нормально. Сквозь маску она немножечко как бы втягивается, да, это тоже проверка на то, на, насколько вы втягиваете, считаем, что зараженный воздух, да, в который наплевали окружающие, пошедшие в магазин, не зная, что они больные, нам надо дышать сквозь маску. Все. так, это вариант такой, другой вариант. Это более новый вариант и очень такой прозрачненький, да. Где у нас наружная сторона? Вот, сравниваем. Видите, здесь все-таки голубая, здесь все-таки белая, да, более жесткая. Эта маска практически прозрачная, сделана она вот из двух слоев, но эти два слоя все равно специаль... специальные, они очень мелкие, и в них как раз оседает все, то есть то, что на вас наплевали снаружи, осядет. То, что вы наплевали изнутри, тоже осядет. И вот здесь, когда два слоя э, работает, вот эти вот, как многие, я думаю, слышали, два часа, что через два часа маску надо менять. Знаете почему? Для того, чтобы обогатить тех, кто делает маски, то есть аптеки разных загнулась, что ли? Нет. А -а -а -а. Вот. Эта масочка получше прилегает. Чем-то, то есть завязывать мне не надо. Здесь все прилегает. Но дышится через нее легче, потому что здесь два слоя всего. Но эти маски из хирургического стационара, из больницы, вряд ли они поддельные. Я очень надеюсь, что они не поддельные. Ну и по виду это действительно очень мелко дисперсная такая мелко, э, мелкий нетканный материал. Вот. Тоже видно, да, что она прилегает и снизу и везде. И вот мы к носу. Заодно у нас носа не сползает. Смотрите, когда вы идете в магазин, если у вас маска велика, она будет постоянно сползать с носа, вот так. Знаете, что делают хирурги, когда она сползает с носа? Во время операции это нельзя, потому что можно действительно чихнуть там разные запахи, когда что-то жжешь, может раздражать нос, и можно реально чихнуть, как бы чихнуть в живот, чужой открытый. Нехорошо. А, говорят, товарищ анестезиолог, потому что руки стерильные. Товарищ анестезиолог, натяните мне маску, пожалуйста, на нос. И анестезиолог приходит, натягивает, фиксирует, дает по заднице хирургу, и дальше все работают. Вот. Так, про два часа. Почему два часа? Смотрите, если вы просто вышли гулять в парк, да, но вокруг вас очень много каких-то все равно людей, хоть и они на большом расстоянии, там где-то полицейские, может быть, которые следят, чтобы вы были в масках, или еще что-то, то можно и дольше двух часов, хотя, по идее, гулять дольше двух часов это немножко странно, просто за два часа жидкость из вашего внутри, да, которая накопилась, и жидкость, которая осела снаружи, возможно, коронавирусная, они уже смешиваются, и по закону обычной диффузии коронавирус может проникнуть к вам внутрь. А у больного человека, соответственно, коронавирус уже промочил всю маску насквозь при дыхании, да, почему вот эти два часа? Это все исследовалось, и... То есть просто маска промокает насквозь за счет дыхания. Даже если вы не чихали, там, не плевались в нее и так далее. Даже если вы без соплей. Просто за счет дыхания она получается вся а, мокрая. И, соответственно, вам надо ее сменить. Вот и все. Так, теперь про респираторы. А, у меня... Ну, респираторы бывают разные. Респираторы есть, которые больше похожи на маски, без клапана. Тогда они считаются как бы, как и маски. Да? То есть они защищают и окружающих, и тебя. Да? Потому что я думаю, что все люди нормальные, не больные, и не хотят заражать окружающих в том числе. Я надеюсь. Но я, например, такая. Респираторы. Какая в них фишка, да, у них тоже есть внутри, э, вот смотрите, поролончик, здесь фиксирующая, э, такой же фиксатор, их может быть два, э, они могут быть разные, да, в зависимости от производителя. Они тоже сделаны из вот такой же нетканки, но здесь еще проложено внутри что-то такое э, более пухлое, синтепон какой-то. Ну, какая-то тоже, не синтепон, конечно, какая-то тоже специальная прокладка. Вот, то есть когда мы их надеваем, они прилегать должны тоже очень плотно, мы их фиксируем так, чтобы они плотно прилегали к носу, они плотно прилегают, вот у меня подбородок, здесь я чувствую, как они прилегают, то есть они не обязательно должны прилегать вот здесь, там мы не дышим, они должны прилегать по линии челюсти. Вот, они уже так пожестче для ушей. То есть, например, для моего папы, у которого большое лицо, это будет неприятно. Видите, он давит даже здесь мне. Вот, настолько крепко он прилегает. Немножко даже давит. Поэтому у врачей у всех такие следы жуткие, потому что респираторы, они очень плотно прилегают, должны к лицу. Значит, что здесь? Когда мы вдыхаем, вот он втягивается... У нас идет сквозь вот этот вот толстый его слой. Когда мы выдыхаем, выдох идет за счет клапана. Этот клапан работает только в одну сторону, на выдох. То есть, если вы больны, вы заразите спокойно всех окружающих, потому что через клапан все ваши слюни проникают на справа стоящего соседа. Вот, то есть респиратор нужен кому? Врачам, то есть тем людям, которые работают с больными. Человеку, просто идущему в магазин, который не переболел, который не знает, здоров он или не здоров, лучше надевать маску. По... По телевидению было интервью с моим с одним из. Сейчас я верну и почитаю, что вы пишете. А, нет, ничего не пишите, хорошо. По телевидению на днях по России было в Склифе интервью с одним из моих учителей. Это знаменитый реаниматолог Петриков Сергей Сергеевич. И во время интервью, то есть, это было, я думаю, что в холле Склифа. Там внизу очень большой такой холл. есть... Э, у него был респиратор, да, который защищает его от больных. да. Помните, респиратор защищает только вас. И сверху на респиратор была еще надета маска, чтобы защитить репортера от него, потому что Сергей Сергеевич не может быть уверен, что он абсолютно здоров. Потому что он каждый день имеет контакт с больными людьми. И когда мы идем в магазин, мы тоже имеем контакт с больными людьми, которые просто об этом, допустим, не знают. И мы не можем знать, здоровы мы или нет, пока мы не переболеем. Пока у нас не будет на руках э, то, что сначала был COVID-плюс, потом COVID-минус. да, вот, То есть если мы берем Идем, у нас только респиратор и маска, но мы хотим защититься прям по максимуму. Мы параноики, да, то есть если я параноик, то я делаю вот так. И тогда можно идти в магазин и понимать, что э, понимать что э, и я никого не заражу, и меня никто не заразит. Да, отлично, вот все дышать. Ну, так. Тяжело, но можно, как будто под дьяволом лежишь. Вот это будет защита уже очень хорошая. Едем дальше. С масками и респираторами понятно? С э, самодельными масками понятно? С красивыми масками понятно, а в чем прикол? Напишите мне, пожалуйста. И напишите, вам вообще полезно то, что я рассказываю, или вы это все знали. Так, отлично. Я очень рада, что была полезной. Едем дальше. Перчатки. Вот здесь э, есть нюанс. Э, так, Юля вот пишет, вывод, что любые многоразовые маски бесполезны. Э, нет, многоразовые маски предполагают стерилизацию. Да, Мы все знаем, что коронавирус, давайте верну на красивый платочек, который, я боюсь, стерилизацию не переживет, к сожалению, потому что он шелковый. Хотя он, в принципе, много чего переживает. Смотрите, стерилизация, я сейчас не говорю про автоклав, про автоклавирование или про ультрафиолетовую стерилизацию, которая, ну, есть в клиниках, да, или там в косметических салонах, или ногтевой сервис, да, берем вот те заведения, где используются многоразовые какие-то инструменты. Стерилизация, да, она имеет несколько этапов, но есть нюанс. Та стерилизация, которая в клиниках, да, она на что направлена? Она направлена на ВИЧ и гепатиты, которые действительно убиваются сложно. Долго, упорно и сложно. То есть тот же вирус гриппа, там, допустим, он убивается легко. А коронавирус, к счастью, реально к счастью, убивается легко. То есть доказано, что он убивается там, 70% спиртом, он убивается кипятком спокойно то есть там даже уже были доклады про то что 60 что ли градусов ну будем выше да на, ну, кипятком да и причем кипятком не в течение 5 часов да а достаточно быстро а перекись водорода причем в бутылочках которые мы покупаем в аптеке 3 процентная перекись водорода Перекись, которую убивает вирус 0,5% на полпроцента, да, то есть обычно перекисью, мы тоже можем убить спокойно вирус, да? то есть придя из магазина, если у нас осталась последняя маска, ну, или она тканевая, или она самодельная. Мы можем, во-первых, прокипятить с ней ничего не будет, если это марля с... или новую сделать. там, Если это 8 слов марли, пожалуйста, кипятите, сколько влезет? Кинули в кастрюльку для кипятите. Чуть не будет, так делается и в хирургии, когда я работала, я предпочитала новомодные маски, безусловно, а врачи постарше, они любили именно эти марлевые маски, которые закрывали полностью все их большое лицо, но им, видимо, маловаты были просто вот эти новые маски, да, а мне они были как раз, а, вот. Дальше. Можно замочить в перекиси, но купить эту перекись, можно ее даже разбавить два раза. И это уже убьет коронавирус. В общем-то вот так, да. Понятно, что спирта, наверное, дефицит. Есть, допустим, ну, сейчас в аптеках уже, я боюсь, что уже не купить ничего, потому что все уже давно раскуплено, да, спиртом барыжат канистрами, там, ну, ну то есть, если найдете, да, можно спиртом. Вот как-то так. То есть, голь на выдумке хитра, да, я не буду сейчас говорить про Роспотребнадзор и так далее, как он рекомендует. Есть исследование, от чего дохнет коронавирус. Коронавирус дохнет от полпроцентной перекиси, от спирта, там, 70%, и от кипятка. Вот и все. Ну, и хлорка... Да, но в хлорку вы, хлорка выветривается долго, если вы на маску в хлорку замочите. Я боюсь, что вы потом через нее дышать не сможете. Вот, то есть хлорка все-таки это для помещений, для уборки помещений. Вот. То есть, к счастью, он действительно убивается легко. Не так, как ВИЧ и гепатит. Но вот такой платочек, конечно, бесполезен. То есть вы под него можете надеть маску, тогда да, тогда это будет работать. Перчатки. Приходим к перчаткам. Напишите мне, пожалуйста, кто использует перчатки при выходе из дома или на работе. Ну, то есть вот у нас уже коронавирус, да, полтора месяца гуляет, вот кто этим активно пользуется? Напишите, пожалуйста, я. Потому что сейчас будет такой риторический вопрос. А -а -а, нужны ли перчатки? И он будет именно зависеть от вас, от вашего поведения, от ваших привычек и так далее. То есть я не говорю не носить перчатки или, только, или носить обязательно перчатки. Вопрос, как вы их используете. Так, два человека написала. В магазине особенно, да. Я, когда все только началось, да, и понятно, что не у всех людей есть перчатки, например, а, то я говорила, ну, писала, что как бы я писала такую инструкцию для обычных людей, да, которые вот захотели выйти на улицу, ну, допустим, в магазин. Там не гулять, именно в магазин, то есть общественное место. И начиная от того, как они открывают дверь квартиры, да, что происходит дальше, как они идут в лифт, где, где надышали значит, больные, где все кнопки оплеваны там и так далее. Как они выходят из подъезда, как они заходят в магазин, что делать. И вот как раз если у человека нет перчаток, то есть разные выходы. В том же магазине можно просто на руки надеть пакеты. Вот, и все, и трогайте, что хотите. И самое главное, вот Юля написала, это тоже к чему я вела, да, Юлия Телепат. Главное не забыться и не начать трогать лицо в перчатках, да. Потому что в пакете, когда в магазине надели на руки эти уродские пакеты, да, который еще фиг откроешь и хочется плюнуть на руку, но ты в маске. Это невозможно. Когда вы надели эти пакеты, вы не будете ими чесаться. Вы их снимете, и поправите маску, если она съехала, очки, если они там запотели, съехали, что-то зачесалось, там еще что-то, надо высморкаться, что-то такое, да, то есть вы не будете это делать этим пакетом, потому что это очень непривычно, очень неприятно, и плюс вы им уже потрогали картошку, там, морковку, то есть что-то в земле, и пакет этот, вы прямо ощущаете, что он грязный с кусочками земли, например, да? Когда вы в перчатках, некоторым Органично неприятны перчатки, да, то есть они не могут этим прикоснуться к своему лицу, и это круто. Тогда носите перчатки, вы не будете трогать свое лицо в перчатках. Мне, например, перчатки, так как я привыкла по много часов быть в перчатках, мне вообще все равно, я могу в них круглосуточно быть и не заметить. Ну, то есть... Э -э у меня, ну, то есть я могу ими потрогать лицо, я могу ими почесать голову, там, приготовить еду, помыть посуду, помыть полы, не знаю, сделать массаж, когда у меня руки в перчатках, на себе сделать массаж, когда у меня руки в перчатках, поскрабить ноги там. А, для меня это органично, это как вторая кожа, я привыкла. Но я привыкла не трогать лицо, да, то есть во мне, перед тем, как я привыкла к перчаткам, заложили э, на подкорку понимание асептики-антисептики, что грязное с чистым не надо трогать одновременно одним и тем же предметом или одной и той же рукой. Если у тебя руки грязные, не трогай то, что чистое. Да? Если у тебя руки чистые, не трогай то, что грязное. Вот. Соответственно, те, кто носит перчатки, Напишите, пожалуйста, отрогаете а ли вы в них свое лицо, поправляете ли вы маску, когда вы в этих перчатках. Можете не писать, да, можете задуматься. Вот, потому что это самое главное. Если вы надели перчатки, они защищают ваши руки, но тогда ими нельзя трогать себя. Вот и все. То есть, например, когда вы идете в свою машину, э, в подъезде вы надели перчатки, нажали на кнопочки, закрыли там дверь ключом наружную, вынесли мусор, мусоропровод, потрогали, это все грязное, да. Э, потом вы вышли на улицу, сняли эти перчатки, можно выкинуть, да, э, э, если у вас их много. Э, машину вы уже открываете просто рукой, никто ее не облизывал. Садитесь в свою машину, едете, да, если же вы идете в метро, то так и продолжаем идти в перчатках, но по дороге вы можете захотеть почесаться, и тогда вам придется снять перчатку, почесаться, не трогая наружную часть э, маски, да, то есть тут тоже проблема, потому что наружная часть маски считается грязной. Вот у Татьяны специальные перчатки, как полиэтилен, она лицо не трогает. Видимо, как у прихмахи, ну вот, которые даются с краской для волос. Такие большие, неудобные перчатки. Ими действительно не полезешь к лицу, потому что уже рука чувствует себя как-то в чем-то не в том, в ежовой рукавице. Вот, на картинке, давайте вернемся к картинкам, да, философию закончили. На картинке очень, кстати, хорошая перчатка, она плотная, такие перчатки у патологоанатомов. Она более плотная, она длинная, она не рвется так легко, и она, видите, не очень сильно облегает пальцы, то есть ее можно снимать, надевать, не боясь порвать. Потому что сильно облегающие перчатки, даже при надевании, они могут порваться, просто обнокать или ну, просто вы второй рукой тянете, она уже здесь оплывалась. Вот, то есть, если э, вы я просто не лазила в интернете, я не знаю, что там сейчас с доступностью покупки перчаток, выбирайте действительно особо прочные, э, там, для потолок атомов или там еще для чего-то. То есть, вот лучше, прочно. И смотрите, можно их действительно выкидывать каждый раз, а можно их стерилизовать. То есть дома, когда вы приходите домой, вы наливаете там не знаю, уже перекись, ну, кипятить, понятно, что вы не сможете кипятить, да, спирта, допустим, нет, остается только перекись, ну, с мылом можно помыть руки, то есть, допустим, вы зашли в дом в перчатках, да, вы снимаете одежду в перчатках, она уже все равно грязная, да, вы снимаете обувь в перчатках, идете сразу мыть руки, то есть вы помыли перчатки, Потом их сняли, а потом уже можете там, уже переодеться в домашний, да, и дальше стерилизовать эти перчатки. Либо, ну, считается, что коронавирус живет на пластике, да, перчатку можно сравнить с пластиком 4 дня. То есть или вы меняете перчатки просто раз в 4, 4 дня, она лежит в отстойнике, да, а вы следующие 4 дня носите другие перчатки. Но это как бы уже такое вот, это уже сложно, это уже паранойя, там, вот. либо просто выкидывать. Но проще по-хорошему помыть и потом э, той же перекисью простерилизовать. Но помните, что вот вы зашли в дом, вы не должны идти на кухню в этой перчатке все трогать. И когда вы ее там моете, то тоже вы ее должны снимать, чтобы она шиворот выворот сделалась, потому что внутри она чистая, а снаружи, ну, теперь уже внутри, она грязная. То есть вы можете туда перекись залить, завязать ее, побулькать вот так вот, да, и оставить, чтобы это все сработало, а потом уже вырвать. Ну, ну, то есть вот такой вот способ, он более правильный, потому что вы не касаетесь рукой как бы грязной части перчатки. Вот это самое главное. Ну, потому что вы потрогаете ее рукой, потом потрогаете нос рукой, в зубах поковыряетесь, и все. Смысла тогда в этих перчатках не будет. Так, варианты перчаточек, да, вот смотрите, по центру у нас перчатки, которые как вторая кожа, они нитриловые. Да, кстати, латексные перчатки я не советую, на них часто бывает аллергия. И на таль, который внутрь сыпет, и они многоразово, очень неудобно использовать их. То есть они слипаются, Поэтому либо нитрил, либо винил. Вот, не латекс. Ну, если нету ничего больше, то да, латекс, но э, будьте аккуратны, может быть, если вы снимаете, чувствуете зуд, или вы надели, чувствуете через какое-то время зуд, значит, у вас началась аллергия на латекс э, или на тальке, больше вам такие перчатки надевать нельзя, можете кому-то подарить. Э, так, вот перчатки, как вторая кожа, о которых я говорила, они будут рваться. То есть не надо покупать перчатки размер в размер. Да, или мужу давать свои перчатки, у вас м у него L или XL, и он такой, ой, дай мне свои перчаточки, это будет бесполезно, это порвет просто. Если не сразу, то там просто пока ключом будет дверь закрывать. Вот, э, вот такие перчатки, вы вряд, вот такие удобнее, но ну, эти тонкие, но зато они удобнее, вы ими вряд ли будете чесаться, потому что они такие вот большие, и вы будете чувствовать, что на руке что-то есть, потому что вот эти, они не чувствуются на руках. Они как раз вот для хирургов удобны, там, для каких-то манипуляций мелких, э, ну, то есть для врачей больше. Э, Нитриловые перчатки, ой, винь, так я их все время путаю, винил нитрил, виниловые перчатки, а, вот такие вот как пакетики полупрозрачные, они неудобны тем, что они вообще не, не растягиваются, и, соответственно, они тоже будут рваться, если они вам как раз, то есть они будут больше одноразового. вы второй раз в них не влезете, и у них есть внутри немножечко по типу талька, ну, какой-то порошочек, ну, так, скорее всего, прослоечка тонкая есть, то есть, когда вы их помоете, не факт, что вы в них влезете еще раз. Вот, то есть, они скорее одноразовые. Но они и дешевле, кстати. Так, с перчатками все понятно, да? То есть, тоже есть нюансы. Если вы надеваете перчатки, ими чешетесь, проще тогда не тратить деньги, чешитесь рукой, а потом руки просто помойте. А лучше приучитесь не чесаться. Как хирург, который 10 часов на операциях стоял, много чего чешется, как только все начинается. Сразу начинает все чесаться, потом перестает. Вот, держите себя в руках, не чешитесь. Опять же, если вы потрогали маску свою снаружи, знаете, она грязная снаружи. Не чешите после этого глаз. Если вы трогаете очки, да, делайте это задушки, чтобы как можно дальше от глаза это было. Защита глаз. Да, здесь фото реального доктора. Очки сейчас. Но, кстати... Те, кто реаниматологи работают в красной зоне, у них вот этот капюшончик до глаз натягивается, да, здесь вот видно, что шапочка, но это КТ, поэтому там, ну, в принципе, не такой контакт с пациентами. Вот. хотя я бы ругалась, будучи заведующей. То есть защита глаз, да, у врачей это очки герметичные, но они все время запотевают, к сожалению. Для не врачей настолько это не нужно, и я очень рекомендую, особенно кто на производстве будет, кому это нужно будет на работе, да, потому что это введется в обязательное обмундирование, скажем так то это вот такие экраны. Знаете, я почти полчаса искала фото, где будет экран не на голом лице без шапочки, а чтобы была и маска, и шапочка. Потому что, когда человек как бы где-то, ну, во-первых, это врачебный да, экран, то есть под экран надо все равно надевать маску, потому что вы дышите воздухом, если кто-то вокруг больной, этот воздух, чтобы все-таки маской фильтровался. Этот экран помогает защитить вас, если прям в вас чихнули. Вот, то есть... Так как все-таки эта картинка докторов, да, э, защита глаз не всем нужна, не обязательно ходить в магазин в таком экране, но э, я бы лучше ходила с экрана, потому что никто не знает, кто на вас в этот момент может чихнуть, да просто кассирша, вот, э, случайно, да, потому что у них контакт с большим количеством людей, они могут болеть. Могут не знать об этом как раз, потому что иммунитет как раз хорошо развивается, когда по чуть-чуть э, такой вброс идет регулярный, по чуть-чуть болезнетворного э, микроба. <coughs> Поэтому вот очень рекомендую действительно такие экраны. Они очень разные бывают. Вот здесь он не на все лицо, он на сам... я не смогла найти на все лицо, чтобы был человек и в шапочке, и в маске. Он такой до половины маски, такой. ну то есть вместо очков. Лучше, конечно, целиком, и тогда отлично. Вот, О, вот Юля все знает, вот она пишет, что похожие экраны очки продаются в магазинах для пастеров маникюра. Там, кстати, много продается антисептиков, потому что они изначально их всегда продают, и у них есть выходы на производители, и, соответственно, они это все, ну, цены сейчас, я думаю, подняли, но неважно. Вот, Татьяна пишет, что кассиры работают за экран. Это отлично, у нас почему-то кассиры э, все не очень русского происхождения, они бессмертные. Вот. у них, видимо, какой-то свой манитец, все у них хорошо. Так. То есть, про шапочки, про шапочки, Да. И про халаты. Ну, халаты, если на производство будут выдавать, понятно, что ни в какой магазин мы в халате не ходим, мы ходим в верхней одежде, в верхнюю одежду это мы дома. Смотрите, если у вас есть дети, кошки и так далее, и если вы все время ходите мимо этой верхней одежды, касаетесь ее, мало ли, очень узкий коридор, да, там, проходной коридор, то вы выворачиваете шиворот на выворот. То есть... Считайте, что снаружи, ну, вот, снаружи да, с красивой стороны, она грязная, и вам нужно вывернуть, чтобы там кошки по ней не бегали, потом не садились вам на лицо, да, утрируя. Или дети, которые бегают и все трогают, чтобы они не трогали эту наружную часть одежды и не, потом это не облизывали. Да? То есть вот, вот есть такие мелочи, которые... Э не думаешь, пока, ну, пока не столкнешься, да? Поэтому верхнюю одежду лучше выворачивать. Про шапочки. Если вы идете в магазин, и у вас длинные красивые волосы, пожалуйста, не надо ими развивать везде, вы домой принесете кучу зараза. Вот, прячьте волосы хотя бы, убирайте в хвост, в гульку, во что угодно под косынку, под капюшон, как угодно, да, сейчас уже тепло, уже капюшон не актуально, но это реально, на волосах очень много оседает грязи, всегда, волосы всегда это одно из грязнейших мест организма, да, рот и волосы, вот, поэтому обязательно волосы прячем, потому что мы эти волосы приносим домой, и мы, не мо... мы руки моем, мы можем мыть лицо, да, после похода в магазин, после работы, но при этом голову мы не моем. Так часто, во всяком случае. Но скорее помоем перед походом в магазин, чтобы покрасоваться. Перед походом для вы... выноса мусора накрасимся. Просто тоже я своим коллегам-косметологам да, делаю замечания, если они надели маску, надели перчатки, надели экран или очки, и при этом у них распущенные волосы. Да, это неправильно. Потому что они домой притащат. Даже не то, что домой. Первый пациент, не дай бог болен, да, они переоденут маску, они переоденут этот халат, они даже экран протрут. Но волосы они не протрут. Будут ими мотылять по другому человеку. Это делать нельзя. Так, это уже пошло. Про антисептики. Так, э, про халаты, бахилы я не буду рассказывать, это уже. Это вы же пилотаж. А, так, у Юли вопрос про антисептики. Различают антисептики для поверхностей и антисептики для кожи. Понятно, что предназначенные для поверхностей нельзя использовать для кожи. А вот если наоборот, будет ли работать? Конечно, будет работать. Просто смотрите, антисептики для кожи, они просто более мягкие именно по отношению к коже. Потому что, ну, мы же... Потому что мы не можем замочить руки на час в ламиноле. он будет сильно раздражать. Можно ли обрабатывать поверхности неустойчивые к спирту? Ну вот... Да, вот актонисепт, например, это антисептик для кожи и слизистых. Или даже перекись, да, это не спирт. А, то есть, там, тот же телефон, а, ну, иногда спирт, а, он на пластмассе, а, если не качественно пластмасса какая-то, купили там деш, дешевую пленку, допустим, ну, Никто не знает, что они их делают, их делают в Китае. Вот, протираешь, и это стекло, ну вот эта пленка становится мутная от спирта. Вот это получается эпик фейл просто. Потому что теперь ничего не видно, нужно менять пленку. Опять же, те же экраны, да, тоже... Неизвестно, из чего они сделаны, то есть какие-то будут отлично на спирт реагировать, а какие-то скажут, ага, все, я теперь мутный, вот, и все. Поэтому, да, поэтому нужно использовать другие антисептики, там, не спиртосодержащие, тот же актинисепт хоть он и дорогой, но он отлично убивает микробов, он вообще отлично убивает микробов, при этом он мягкий для кожи и мягкий для слизистых. И можно полоскать горло. Вот если вдруг вы чувствуете, вот у меня, сейчас папа, например, першит горло, и он пшикает у нас не так много октенисепта, надо съездить на мою новую квартиру, у меня все там осталось. И там литр. Вот. он пшикает в горло октенисепта. Я очень думаю, что его не раскупили, потому что он дорогой, но... Он очень качественный. Просто есть октенидерм, это спирт. И есть октенисепт, это как раз без спиртовой. И он гораздо бережнее, потому что можно пшикать в рот. Можно э, обрабатывать слизистые. Вот. И я его очень действительно люблю. Полоскать горло очень классно, пшикать в горло очень классно. Кто не любит полоскать, он еще пенится. Но его надо разбавлять хотя бы в два раза, когда получишь горло, можно и в три. Потому что чистым он очень дерет сильно. Так, а, покрытие с дорогой сумки, это обидно. Да, Да, можно просто пропшикать сумку. А, старайтесь, знаете, что а, иметь какую-то одну сумку, да, или просто ходить с пакетом каким-то, там, или с рюкзаком. Вот, то есть сейчас а, это же как бы... Карантин, вот эта эпидемия, она не вечна, да, вряд ли мы хотим прям красоваться там сильно. А я сегодня такую сумочку надену, а завтра такую сумочку один. Найдите себе одну сумку универсальную, которую вы даже не будете обрабатывать, а просто будете куда-то там наверх класть, если у вас есть дети, или просто класть вот у нее будет свое место. У нас вот в коридоре с родителями там никто не лазит, да, там все сумки там вся одежда, мы ее не трогаем. Мы мимо ходим, там есть место, да, то есть мы об нее не цепляемся. А, и просто мы ходим все время с одинаковыми вещами на улицу. И когда приходим, то мы их складываем туда, где мы их не трогаем. И они не трогают нас. Вот. Потому что с них, в общем-то, ничего не испарять. да такой паранойи водить не надо. Если же у вас, конечно, маленькие дети, которые везде лазят или коты, которые тоже везде лазят то тут уже сложнее. Вот. Так, можно, в принципе, эту сумку класть в пакет. Тогда она становится безопасной для окружающих. А, так, теперь поговорим о том, а, как же, а, же жить-то под этими перчатками, под этими масками. А, потому что, ладно, в магазин сходить там да, час-два. А, но м, когда, если вы на работе будете, допустим, вы работаете на производстве каком-то, да, то есть у вас получается, что руки целый день в перчатках, а, и, и целый день вы в какой-то маске или в респираторе. А, в прошлый раз, в, в апреле, у меня был, был вебинар по алгоритму Домашнего ухода, да, для всех и каждого. Есть алгоритм, как мы ухаживаем за кожей. Да, тут вот он написан, я даже не стала менять слайд. То есть рутина – это умывание, тонизация, сыворотка безжировая, которая имеет своим свойством, в первую очередь, увлажнить кожу, правильно увлажнить кожу. Там какая-то локального нанесения сыворотка, ну, это если акне, допустим, какое-то раздражение есть. И крем защитный, он иногда нужен, иногда не нужен, да. То есть вот такой порядок. Есть еженедельные процедуры, они могут быть хоть через день, у кого-то раз в две недели, у кого-то раз в месяц, у кого-то раз в плода. Когда мы добавляем какие-то дополнительные очищения, дополнительные увлажнение то есть какие-то маски, скрабы, там что-то такое, вот. Но заканчиваем мы, как будто мы только что умылись, и опять идет тонизация, сыворотка, крем. Ну, то есть может не быть крема. Опять же, если кожа жирная. А, то есть, когда мы носим сизы, у нас с лицом что происходит? <coughs> с кожей. А, под масками, под масками, да, так как Выдыхаемый воздух, он влажный, лицо преет. Особенно под носом может даже те, течь какой-то конденсат вот рта. Это неприятно, особенно сейчас еще и весна, аллергия начинается. То есть сопли могут потечь, чисто аллергический ринит, Поэтому, кстати, антигистаминные, пожалуйста, принимайте. Кто знает или у кого потекло, Скорее всего, это аллергический ринит, хуже вам не будет. Вот. <clears throat> что нужно делать? Да? То есть лицо находится во влажной среде. Получается, что оно преет, да, получается мацерация. Потом мы снимаем маску. Что происходит? Как после бани. Кожа в это время начинает отдавать воду и сохнуть. Да, потому что она мацерированная, и она, из нее вода просто вылетает. Как после бани выйти, кожа будет сухой, если вы ничем ее не намажете. Или после какого-то пилинга всегда сохнет кожа, потому что она до этого мацерируется, и потом из нее вода вылетает. Получается, что нам нужна защита не под маску, потому что если мы крем нанесем под маску, она будет преть еще сильнее. Нам нужна защита после. Вот. После маски. И смотрите, когда мацерируется кожа, есть несколько путей, как она будет выглядеть. Это зависит от типа кожи и от внутренних сил организма. Если кожа изначально сухая, то скорее она станет еще более сухая, пойдет раздражение, потому что вот э, идет разрушение, э, ну то есть вот э, защита кожи, она разрушается под потом, там, потому что и пот, он же не испаряется, да, в итоге все это преет, э, у нас все разрушается, и кожа будет вот шелушиться, кожа будет у, у людей, у которых и так сухая кожа. При ношении масок длительно не только в магазин два раза в неделю, а именно когда каждый день и по гораздо большее количество часов, неважно маска это будет или респиратор, она будет шелушиться. И тогда э, мы должны понимать, что под маску нужно нанести сыворотку, и в первую очередь это сыворотка Гильтек интенсив регенерация, которая обладает и увлажняющими, и противовоспалительными, и ранозаживляющими свойствами. Она вообще универсальна. Сейчас она должна быть вообще в любой аптечке у всех. Потому что даже просто когда сходил в магазин, и все равно запрело, или сопли потекли, и все под носом красное, то сыворотка интенсив регенерация отлично помогает. Далее. Если кожа жирная, то под маской она вырабатывает больше пота и больше сала. И вот этот процесс у нее идет не на выход, скорее, воды, да, что происходит при сухой коже, которая легко отдает воду, но она как-то спокойно относится к бактериям и к разной заразе, которую мы, кстати, выдыхаем этим жертом под маской. Я вообще хожу по магазину, когда... Я под маской с открытым ртом хожу. И думаю, боже, как хорошо, что меня не видят люди. А мне хочется еще и палец в рот а ой, какое кашто взять. Или какое, бы такое взять. Да, как маленькая девочка на картинках. А helpless". develop. Вот так вот я хожу по магазинам. Я редко хожу по магазинам. Для меня это каждый раз как в музей сходить. Э вот. Э и, к счастью, меня не видят люди. Это очень смешно, наверное, выглядит. Э то есть, когда кожа жирная, она, наоборот, э как бы в нее начинают проникать бактерии, и она реагирует на них. Вот это хуже, наверное, да. Ну, и то плохо, и то плохо. И жирная кожа, плюс жирная кожа начинает защищаться, она умеет, она начинает наращивать гиперкератоз. То есть кожа становится толще, просто сухая не умеет это делать практически, она только шелушиться умеет. Э кожа становится толще жирная плюс начинаются акне. Из-за того, что слишком много сала и бактерий болезнетворных на ней больше живет. То есть вот этот вариант с, грязь, как бы будем считать, с грязью, микробами, да, это для жирной кожи и вариант для сухой кожи, вот он становится еще более сухая. То есть жирную кожу мы тоже на нее наносим интенсив регенерацию, либо демоте, который будет все-таки больше бороться с болезнетворными микробами. После ношения СИЗов мы скорее не будем мазать кремом, не будем наносить крем или только очень легкие по типу крема увлажняющего. А еще раз нанесем скорее демотен. Вот. Про руки. Сейчас я... Следующая картинка. То есть понятно, вы можете... Смотрите, у детей, например, кожа всегда сухая, она не бывает жирной, она жирная становится только у, в пубертатном периоде, и то не у всех, да, у кого она жирная останется. А, то есть, если у вас дети в масках, я не знаю, правда, по какой причине а, так долго, а, ну, не знаю, то и вот пошло какое-то раздражение и так далее, то интенсив регенерации справится с любой, с любым вариантом. На детей наносить можно, даже на попки младенцев. Все давно проверено, все живы, здоровы и счастливы. Так, здесь такой ликбез по тому, что мы можем встретить от ношения СИЗов, средств индивидуальной защиты. Чаще всего это раздражение кожи. Здесь в первую очередь гель интенсив регенерации, как до, так и после ношения. А, после, кстати, умываемся, да но умываемся не жестко, умываемся скорее гелем очищающим. Если у вас очень сухая кожа и вы считаете, что вы не так уж и грязны, можно просто тоником протереться. То есть не, не настолько вы были и в грязном месте, да, но лучше умыться, конечно, чтобы точно смыть. Значит, наносим гель, интенсив регенерация, это прям вот первая линия защиты, это главная сыворотка для нашей сегодняшней ситуации, которая еще продлится, к сожалению, один месяц. Я не говорю про такую интенсивную заболеваемость, да, она зависит от многих причин, но то, что изменятся правила жизни, правила работы, правила нахождения в обществе, это будет точно. К тому же никто не знает, коронавирус уйдет вот сейчас, да, или он вернется осенью, зимой. Соответственно, в этом году мы точно будем в масках. <свят> Дальше, сыворотка пробиоскин, это сыворотка с про и пробиотиками, тоже очень хорошо убирает раздражение, хорошо увлажняет кожу, можно использовать вместе с гелем интенсивно-регенерацией. И крем увлажняющий, он тоже обладает противовоспалительным эффектом и таким легким увлажнением. Раздражение кожи может быть и при сухой, и при жирной коже, да, то есть я четко проблемы описываю, да, проблемы их решения. Если у вас, может быть, конечно, кожи все вместе, проблемы, кому-то повезло, да, и отеки, и раздражение, акне пошло, веки красные чешутся, и гиперкератоз, и дегидратация в том числе, да. Акне. Есть, ну, демотен, как сыворотка, которая до-после, обязательно вместо, 100 раз, ну, 2-3-4 раза в день, в зависимости от количества умываний. Сыворотка стопакна точного действия, с, напомню, что в ней есть целовая кислота, в ней есть аналог из кислоты, а он более мягкий. И новинка это ретидерм с ретиноидами, напомню, что лучше не использовать на беременных и на детях, да, этому не рекомендуется. Ретидерм отлично даже как такой сос сыворотка, да, как одноразового действия на ночь нанес. Например, при ПМ... У вас там, бывает только при ПМС один-два прыщика, вы нанесли, ну, то есть чувствуете, что пошло, пошел процесс. Вот. Нанесли на ночь один раз, все, у вас нет прыщиков. Вот, то есть это вот работает сейчас на УРА, это новинка, и я вот активно этим пользуюсь. На мне ретидерм работает лучше, чем стопакно. Хотя у стопакно еще заживляющее действие есть их можно сочетать в том числе так врачи мне жаловались одна врач мне жаловалась, что у нее отеки отношения масок но у нее в принципе склонность к отекам была здесь самомассаж после смены скажем так сыворотка актив лифтинг активно помогает и гильтонизирующий тоже он более увлажняющий, плюс у него витаминки. А, при дегидратации, да, то есть дегидратация у нас выглядит именно как шелушение. Запоминаем мелкое шелушение это дегидратации. А, это гели серии Нео, гель для сухой нормальной кожи и противовозрастной. Гели Нео, а, они очень хорошо восстанавливают липидоэпидермальный барьер за счет фосфолипидов, которые не содержатся. А сыворотка 3D-увлажнение – это более длительное действие, так как там а, это пептидная уже косметика, пептиды вот так не работают, им нужно некоторое время, чтобы а, простимулировать клетки к выработке каких-то, ну, в данном случае, аквапаринов, а, каких-то белков или чего-то еще. Кремы. Кремов у нас три. Это крем увлажняющий, уже был упомянут. Он обладает именно противовоспалительным, хорошим ранозаживляющим эффектом. Он подходит для жирной кожи хорошо. Есть крем питательный массажный с это крем для лица. Он более жирненький. По нему можно делать тот же самый массаж, но потом его надо хотя бы тоником смывать или водой смывать. А, и он лучше, конечно, подойдет для сухой кожи, но для раздраженной я рекомендую, смотрим в раздражение кожи, крем увлажняющий. И есть у нас новая крем-сыворотка Vitamatrix, там витаминки, просто тоже кремик, э -э -э, ну, хороший крем. Вот, с витаминами, такой омолаживающий. А, маска Акваудовольствия. Ее можно использовать как слиппинг-маску, то есть взять побольше. По ней можно делать сам массаж. Опять же, если есть отеки, ее можно использовать как слиппинг-маску, взять побольше и втереть в лицо, и пойти спать. Это такой вариант для ленивых, когда лень мазать одну сыворотку, вторую, третью, дальше крем, и потом идти спать. Просто взял побольше этой маски, втер, вне зависимости, веки, это шея или что вообще, губы, руки. Втер и завалился спать. То есть вариант после смены, да, после тяжелой смены. А, гиперкератоз, то, что будет у жирной кожи через месяц, допустим, через полтора-два, Нужно как-то счищать, потому что когда есть гиперкератоз, кожа работает неправильно, ей не хватает именно эпидермису питательных веществ, накапливается много мертвой, бессмысленной кожи, она не исполняет своих функций по защите, а кожа наш, нас защищает в том числе, не только маска. Итак... Чтобы убрать этот гиперкератоз, использовать можно маску дельмопектиновую. Опять же, можно с самомассажем до трех раз в неделю, спокойно. Гель пектиновый каждый день два раза. Он, причем, противовоспалительным эффектом обладает. И ретидерм тоже так, за счет ретиноидов, будет случиваться этот эпидермис ненужный. Напоминаю, если мы используем ретидерм, то мы используем солнцезащитный крем, когда мы выходим на солнышко, либо работаем у окошка, из которого на нас светит солнышко. Потому что все ретиноиды могут поспособствовать образованию пигментации. Для век. Обычно люди жалуются на сухость, чувство песка в глазах, зуд. Особенно, кстати, аллергический может быть конъюктивит или просто зуд. У меня, например, так реагируют глаза на аллергены. блифорогель 1 Идеальное средство. Отлично увлажняет, отлично успокаивает, убирает любой Есть гель для кожи вокруг глаз. Он будет бороться с отеками. И тоже увлажнять. И есть крем-сыворотка для век с эффектом лифтинга. Она тоже будет бороться с отеками. Там есть кофеин. Вот. То есть тут э, выбор велик. Если же все-таки симптом сухого глаза, то блефорогель. Это прям вообще отлично. Если очень сухие веки, смотрим в дегидратацию. Э -э все эти вещи можно наносить на лицо, кроме крема э, масса, питательно-массажного спа-апельсин. За счет эфирного масла э, апельсина э, может быть раздражение на веках, поэтому с веками аккуратно. Вот, все остальное можно наносить на веки. Именно из раздела дегидратация. Э, тут как бы все. Э, теперь э, можете сфотографировать потому что вряд ли те, кто обычно уже был на прямом эфире, вряд ли пересматривают. Про руки. Да? Есть вариантов несколько. «Как носят перчатки». Врачи в красной зоне, не только в красной зоне, носят две пары, а то и три пары перчаток. То есть есть перчатки, которые прям на руки, они фиксируются к вот этому противочумному костюму, фиксируют их обычным малярным скотчем. Поэтому, когда просят врачи закупку какую-то, и там видно малярный скотч маркеры, некоторые удивляются, ничего удивительного. Вот. То есть есть перчатки, которые, допустим, на вас... 4 часа или даже 2 часа, в принципе, достаточно, чтобы испортить кожу под ними. Есть перчатки, которые меняются. То есть тут два варианта. Если вы все время меняете перчатки, то под них, в принципе, лучше особо ничего не наносить, потому что жирный крем будет вам мешать надевать следующую перчатку. Мокрая рука очень плохо надевается в перчатку, или рука с какой-то там легкой смазкой, да, то есть это крем может быть, сыворотка и так далее. Вы можете нанести, у нас есть в серии Home Care крем для рук, он очень хорошо впитывается, то есть это серия офисная, да, просто мы привыкли, что есть кремы для рук такие жирненькие, да, когда мы на ночь их наносим и спим, да, и не трогаем уже ничего. Да еще и перчатки на них хлопчатобумажные надеваю. А, в этом случае это скорее крем питательный массажный с поапельсином. Хоть и для лица, он отлично для рук подходит. А, то есть вот его на ночь, да, для восстановления кожи рук. Под него рекомендую очень гель интенсив регенерации нанести. Далее если же вы именно часто меняете перчатки, то есть вот у вас поток, да, по 15 минут или по 5 минут, у вас новая пара, новая пара, новая пара, ничего не надо на них, под них наносить, вы не успеете. В обеденный перерыв можете нанести жирный крем или гель-интенсифрогенерация. Или если у вас перерыв есть 2 минуты, то нанести вот этот из серии «Home Care» крем для рук наш. Он быстро впитается, вы спокойно наденете следующую перчатку. Или если у вас есть две минуты на то, чтобы помыть руку, нанести крем и потом надеть перчатку, да, протоколы в разных местах разные. Это я про работу. Да, если вы офисный работник, то там тоже сходите в туалет, нанесли крем быстро, пока вы идете назад, бумагам у вас уже все впиталось когда человек носит по 6 часов перчатки и сверху вторые только меняются, то там нужно нанести жирный крем, жирно, прям нанести жирно, или масло вообще даже, какое-нибудь кокосовое, и вот так вот жирно, со смазкой, так вот вылетаем в эту перчатку, фиксируем ее, а сверху уже будут другие перчатки меняться. Тогда идет уход за руками, за кожей рук в течение вот этого вот этого длительного времени и тоже нормально то есть можно тот же крем питательный массажный просто взять побольше прям обмазаться чтобы он именно белый еще был и потом натянуть эту перчатку вот это тоже вариант так с уходом за, рук понят... за руками понятно Если есть вопросы, вы их пишите, потому что у нас уже uh, подходит к концу, да и уже почти два часа мы с вами разговариваем. Uh, так, что еще нужно для защиты, да, вашей личной, ваших родных и близких? Это витамин Д. Есть исследование, в принципе уже давно есть исследование, что это МНД, он нормализует иммунитет, да? то есть не то, что он усиливает иммунитет, потому что можно и слишком сильный иммунитет доусиливать до состояния аллергии и аутоиммунных заболеваний. Нет, он именно нормализует иммунитет, по весне иммунитет всегда ослаблен у всех. Всегда гиповитаминозы по весне, потому что мы едим продукты, которые пролежали уже полгода в подвалах, в каких-то холодильниках и так далее. В них мало питательных веществ, витаминов, так, ну, все вот это. Опять же, солнце, да, оно вышло, но мы через кожу лба, да, потому что мы в очках обычно, в маске теперь на улице гуляем, а через кожу лица мы все равно получим очень мало витамина D, а это не, не то. Поэтому только в виде бадов. И если посмотреть на график, это график именно по коронавирусу, по коронавирусным больным, то видно, что вот, критическое состояние, да, то есть тяжелое или особо тяжелое, особо тяжелое да, то есть те, кто был на ИВЛ и, видимо, умер в большинстве своем, у них 52% имели сильный дефицит по витамину D, а 44% имели, ну, не очень сильный дефицит, да, потому что норма идет от 30, хотя я бы норму, скорее, говорила от 50 на самом деле. Вот, сейчас в условиях весны э, желательно выше 50 поднять уровень витамина D. И вот только 4% у кого было, считаем, что нормальный уровень витамина D. Да? То же самое при серьезном, то есть особо тяжелом и они очень не отличаются. И среднее тяжелое течение, да, ordinary, то есть обычно, обычно, видите, что человек везде было примерно по 50%. Обычно тоже треть у кого сильный дефицит, две трети у кого ну, все равно дефицит и только 7% нормы Соответственно, у кого легкое течение mild, у них практически все были с нормальным уровнем витамина D. Да, о чем то это да, говорит. Тем более исследование все таки на 200 человек это уже какая-то да, статистика. Да? То есть не на 10 человеках. У двоих был такой уровень, у двоих такой, у двоих такой. Вот. Так. Поэтому витамин D обязательно. Сейчас вопрос про маски. Для самодельных... Так, бегает вопрос. Так, какой я рекомендую витамин D? Я рекомендую в БАДах э, э, по 10 тысяч единиц в день. Это такая средняя. Если вы никогда не пили витамин D, можете смело пить 20 тысяч единиц, у вас дефицит. Я не видела еще никого, ни одного человека в Российской Федерации и за границей, кстати, тоже, у которого не было бы дефицита, когда он не принимал витамин D. Но за границей, там, в том же Израиле, там хотя бы в продуктах есть витамин Д, а в Америке специально облучают продукты, чтобы там был витамин Д, а там заботится о населении. У нас почему-то не заботится о населении. Мы должны сами о себе заботиться, покупать витамин Д и кушать его. Есть по 10 тысяч отличного фирмы Now, 21st Century, там, и... Country Life, Salgar, любые на самом деле, какие найдете, потому что сейчас все скупают этот витамин D, что найдете, то ешьте. Если ничего не найдете, можно якобы и вигантол, но единственное, это вам надо по 20 капель капать. В принципе, для кого-то это отличная медитация, отсчитывать капли. Витамин Д у жителей южных регионов страны. В Казахстане не было у меня казахов, честно. Но итальянцы были, немцы были, которых он низкий. Нет, для беременных наоборот выше дозировки. За себя с этого парня, который у вас в животе. Не надейтесь, что вы добьетесь токсического действия, потому что чтобы вот вы успеете родить два раза, добиваясь токсического действия витамина Д. Он очень медленно поднимается. Если найдете витамин Д плюс витамин К, пейте такой. Он быстрее поднимает. Витамин К у нас вырабатывается в кишечнике. Если у вас проблемы с кишечником, он у вас будет плохо вырабатываться. Вот. То есть там есть еще проблемы. Ну, нельзя всех подать много ну, ребенку, да, но я вам сразу скажу, что вот эти 20 тысяч единиц, это совсем не те 20 тысяч, которые всосутся у вас в кишечнике, да, и что от одной таблетки у вас сразу взлетит от 15, ну, там, в среднем 15-20 у людей, которые задают обычный анализ в первый раз, 15-20 показателя у москвичей. Да что типа через месяц станет 50, <смех> даже не надеть, Он очень медленно поднимается, поэтому даже его чаще, чем раз в 3 месяца не смотрят. Так, ну и сейчас смотреть лучше, мне кажется, сэкономить деньги. У меня в норме витамин D, то есть у меня он где-то около 80, норма, я считаю, до 150, 80 – это такой идеал. Я пью 10 тысяч сейчас. Так. А, так, сейчас посмотрим еще по витамину D. Просто по рекомендациям ВОЗ, но, но ВОЗ уже говорила, что коронавирус не передается человека человеку, что маски носить не надо. Короче, вы можете следовать рекомендациям ВОЗ дальше, а можете как бы реальным цифрам доверять, которые врачи видят. То есть это не только мои наблюдения за пациентами, которые такие разорились на 2500 и сдали витамин D, да, но и многих других врачей, которые занимаются здоровьем здоровых людей, да, у которых еще все анализы типа в норме, но на самом деле там далеко не норма. Так, про маски. Вернемся к маскам. Для самодельных, восьмислойных, восьмислойных, марлевых масок. Так, я слишком ленивая и криворукая. Окей, многие из нас. А, можно ли дезинфицировать одноразовые медицинские маски, чтобы использовать их повторно, паром, например? Смотрите, в принципе, да, я считаю, что да. Роспотребнадзор с вами будет не согласен, но, в принципе, вы же и не в медицинском учреждении заходите, где сплошной коронавирус. У нас есть какой-то спирт, который папа где-то на был, но ну, он не питьевой, и мы пшикаем спиртом снаружи и внутри и даем просохнуть. Вот. Как-то так. Паром от утюга можно, можно, ну, единственное, паром может вот эта ткань, нетканка, посмотрите сразу все маски, не парьте, может, ну, как-то что-то испортиться, То есть ее нельзя, например, гладить, к сожалению, да, потому что она, кукожится, ну, сгорит. Так, отличный вопрос, Наталья. Защищают ли неопреновые маски, да, плотно прилегающие? Честно, я не уверена. Неопрен используется, да, для... Ну, сейчас много и платьичков из него шьют. Это водолазные костюмы. Воду они отлично пропускают. Отлично пропускают воду. Вот. А коронавирус, он в воде, в капельках жидкости. Поэтому я не могу сказать, что они защищают. Вот то, что они не дышат – это да, то, что они симпатичные – да, но вот защищают ли они – я не уверена. Попробуйте попшикать этим освежителем воздуха сквозь них, и если там, допустим, приложить к листу бумаги, да, на которой если… Ну, брызги просто мы можем не увидеть. А намокнет ли лист бумаги, да даже туалетной, мы увидим. То есть вы проложите туалетную бумагу и попшикаете внутри несколько раз. То есть если э, пройдут капельки, то туалетная бумага, плотно прилегающая к этой маске, она промокнет. Да, смотрите, какой суперспособ только что придумал. Вот эти восьмислойные марлевые, они действительно задерживают... У Марли, опять же, разная. Раньше советская Марля была, кстати, поплотнее. Сейчас Марли такая вообще три ниточки в три ряда. Вот. Они все-таки задерживают. Но вот я. Ну, это то, что всегда делали врачи. Я не проверяла, я не делала таких масок. У меня есть маски одноразовые. Вот. Можете поэкспериментировать с с этим с освежителем воздуха. Крупные капли точно задерживают, но вот микроскопические, не знаю. В любом случае, за... просто смотрите, чем мне не нравится неопрен? Тем, что под ним кожа очень сильно будет преть. То есть если вы это надеваете, чтобы выйти к курьеру, покрасоваться перед курьером, или вынести мусор красивой, да, а если вы на два часа идете в большой магазин, вы запреете там, а потом будете мне писать, почему у меня на лице прыщи. Вот. Я вот этого боюсь. Понаблюдайте, поэкспериментируйте. Никто, поверьте, не проверял. В каких-то масштабах. Так, что еще? Улучшится ли... По защите я не знаю, как неопрен. Воду он пропускает. Смотрите, вот от зонтика, например, не пропускает воду. Да, вот из, зонтик из, из парусины делают. Вот зонтик воду не пропускает. А неопрен, я в нем как бы дайвингом занималась, отлично пропускает воду. Очень так это бодрит, когда он пропускать начинает воду. А пропускает он сразу. Хотя он в обтяжечку. Так. Улучшаются ли свойства защитной маски, если клеить в маску ежедневную прокладку, капая на нее капельку настойки прополиса и тому подобное? Смотрите. А, ну, я против капания рядом с носом эфирных масел или спиртовых настоек, потому что так вы обжигаете слизистую носа, и потом вы не сможете дышать носом, вы откроете рот и слизистую рта. Обожженная слизистая не несет э, уже свою функцию защиты от вирусов, бактерий и так далее. Вы можете тут потом ангиной, блин, заболеть, э, да чем угодно. У меня тут недавно папа, случайно у него есть такой кувшинчик на шее маленький, такой с эфирными маслами, мы когда-то подарили, он, соответственно, туда капает. Но, кстати, не эвкалипт, не прополис, а какие-то другие, но вкусно пахнет у меня папа благоухает всегда, вот, я не против, пусть благоухает, но смотрите, в чем разница, оно находится далеко, тут он спал, и у него открылась крышечка, и, он, и оно ему попало в нос, и, соответственно, он это туда же заглотил и проглотил, он мучился целый день, он мучился реально целый день, и вот сейчас у него першит горло, скорее всего, когда он обжег себе слизистую эфирным маслом, у него снизился иммунитет, то есть я надеюсь, что это не коронавирус, потому что гоняние у него осталось, но вот он, будем считать, в легкой форме чем-то заболел, да? Вот, поэтому э, делать ароматерапию в своей квартире, пожалуйста, но только не во время беременности. Э, если у вас нет аллергии, если у вас нет полиноза. Но так близко к носу наносить какие-то спиртовые или эфирные масла, я очень против, потому что вы сожжете себе слизистую. Это не шутка. Вы можете, да, тоже носить в кувшинчике, на шее какой-то эвкалипт. Хвойные очень хорошо, это фитонциды. Вот, пожалуйста, это можно и нужно, почему нет? Но вот прям в нос это опасно. Я в первую очередь за не навреди. Так, ссылочку нам про двухслойные масочки, разоль. Возможно, смотря какая ткань, опять же, все очень разное может быть. Так, ткани, даже вот костюмы, которые врачи, которые врачи носят, у них даже ткани совершенно разные, хотя вроде бы везде какой-то ГОСТ есть, наверное, что-то такое, Роспотребнадзора Добру, абсолютно разные ткани, вообще абсолютно разные ткани. Где-то с пленкой, где-то без пленки, где-то дышит, где-то не дышит. Вот это вот. Я поняла, что смысл двухслойных масок не в том, чтобы две два одинаковых слоя, а какой-то слой покрупнее, какой-то слой потоньше. Да? То есть хлопок плюс шелк, например. Да? Шелк, понятно, что он более мелкодисперсный. Я бы еще третий слой проложила. Я бы сделала там хлопок, шелк, хлопок. Да, чтобы смотрите там в чем суть маски еще, почему вот я возвращаюсь к тем двум часам ношения, да, после которого типа выкидывать и новую надевать, в том, что когда слои э, жидкость она проникает друг в друга все равно и вы начинаете дышать коронавирусом просто потому что слюни э, магазинные да людей проникли в слюни ваши. Вот и все, и вы начинаете вы все равно все вдыхаете сквозь маску, и она эти, эту, эти частицы жидкости, она проникает, то есть как бы защита защитой, а есть еще количество слоев, есть еще обычная диффузия, химическая диффузия из области, где мало, в области, где много, да? из области, где много, в области, где мало, вот, то есть не забывайте об этом. Если вы вышли там на 5 минут, опять же, куда-то, да, это защитит. Если вы надолго, то может не защитить. В любом случае, если у вас нет магазинных масок, надевайте хоть шарф. Все равно это лучше, чем ничего. Хоть чем угодно. Потому что это в любом случае хоть как-то уменьшит вирусную нагрузку на вас. А это самое главное, потому что если даже на вас чихнет, больной человек, вы будете болеть не так серьезно, как тот человек, который не был защищен, и который получил все сто процентов вирусной нагрузки, которая на него попала. Да, вы уже получите чуть меньше, значит, организму будет чуть легче. Вот и все. Даже вот когда разговор идет о здоровье, об иммунитете, каждая мелочь, она важна. Вот каждая мелочь. Кто-то заражается, кто-то начинает писать. Я соблюдал э, самоизоляцию, везде ходил в маске, не в очках, ну, там зрение плохое, допустим. Но вот я все равно как-то заразился, да, возможно, я там маска заползла, возможно, сейчас человек начинает себя корить за то, что он где-то как-то э, ну, неправильно использовал свои средства защиты, да. Он начинает, конечно, обвинять других людей, он начинает корить себя за то, что он заразил своих родных, с которыми живет и так далее. Поэтому вот чем правильнее вы носите защиту, чем больше вы защищаетесь, тем лучше. Для вас и для ваших близких, с которыми вы живете, контактируете. Да, Кто-то там двумя семьями контактирует, я это не приветствую, но это выбор каждого, да, то есть... Один может заразиться, соответственно, заразит вторую семью. Вот, не только свою, но и другого человека. Поэтому я это, конечно, не приветствую. Помните, что больницы уже как бы заняты все. И лучше не болеть или болеть легко и у себя дома, чем болеть тяжело в коридоре. Вот, потому что местов уже нет. Вот. Как бы это жестоко не звучало. Так. На этом мы заканчиваем. Всем желаю крепкого здоровья. И очень жду, конечно, когда нас всех будут проверять на антитела, потому что если они есть, то мы как-то легко отделались, это круто. Я очень жду, когда будут паспорта здоровья, потому что те, кто переболел, или те, у кого есть антитела, они смогут, в принципе, даже и без масок, наверное, ходить. Но это уже будет культура, то есть маски это уже войдет в культуру но они хотя бы смогут свободно перемещаться там и так далее. То есть должны быть мировые паспорта здоровья, какие-то браслетики, наверное. Вот. И не болейте, помните про иммунитет, улучшайте. И распространяйте умную информацию на своих близких, друзей, родных, потому что им это тоже очень важно. Вот. И до новых встреч! До свидания!